Снова здравствуйте Сегодня вам хочу показать Очередной объект Посвященный Досугу И хорошему времяпрепровождению Сотрудников предприятия Это Такой, можно сказать Охотничий садоводческий комплекс Вот так он выглядит Давайте чуть поближе рассмотрим его почему охотничий ну, вот вон такая домик охотника ну, скажем так, довольно аскетические условия, потому что ну, как бы, сами знаете, что охотникам надо Чтобы главное было, туда приставить ружье, а тут, как бы, смотрите вот, стен полно, приставляя к любой посидеть, тем более это ну, как бы, кто в отпуск конечно могут надолго тут задерживаться но ну, а так в основном краткосрочная перспектива поэтому обстановка такая ну, повторюсь, аскетическая довольно вот можете видеть Это ничего тут обшарпанного, там такого затопленного, где-то залитого, ничего нет. Это просто, чтобы максимально ощутить себя вне города, на, на природе, скажем так, на охоте, это сами понимаете. Ну, если кто-то охотник, рыбак, никаких удобств там прям каких-то радикальных нет, если вы настоящий. Охотники настоящие рыбаки. Они привыкли в каких-то кемпах, благоустроенных лучше, чем дома, проводить такого рода мероприятия. А тут как бы все и цивильно, ну и без шика. Все как надо. Почему садоводческий комплекс? А нет. Минутку давайте закончим с этим, вот тут есть у нас псарни, вот они немножко за дровишками Блин. спрятаны, ну как бы видите, да, чтобы собаки тоже могли себя чувствовать в единении с природой Я даже не буду делать попытку туда пробираться В общем, вы сами видите, что Максимум Комфорта Даже для собак Не говоря уже о людях Почему Садоводческий этот комплекс А вот Я думаю Сможете увидеть Здесь параллельно садоводы любители вот, выращивают отличнейший, прекраснейший, неизвестного мне сорта круглый виноград. Вот еще гроздь. Вот-вот. Ну, как бы, видите, да, понемножку развивают, ухаживают, занимаются таким небольшим виноградарством. И опять же, пресловутые клумбы без удобрений видимо удобрения уже использовались по назначению распались на мелкие удобряющие компоненты а вот сейчас я вам покажу еще один момент где же где же как бы тут ага вот Блин. Маленько еще не прибрали, но сами понимаете, в процессе благоустройства Вот такие вот у нас растут здесь прекрасные дары природы Поэтому вдруг вы забыли с собой перекус, пожалуйста, не стесняемся все экологически чистое экологически приемлемое помните, да, улиток они как бы не дадут соврать но это потом уберется, как бы строительство только недавно началось лет может 10 назад так что все приведется в порядок а вот видите как Вообще отлично замаскирован домик. Ну, как бы охотника, сами понимаете. Все должно быть максимально. Сливаться с природными условиями, ландшафтами. А, смотрите, как буйная растительность какая. Вот у вас даже есть вышка. Пожалуйста, если вы не хотите бродить по зарослям, а на вас будут гнать какого-нибудь кабана без проблем заседаете и потом уже а вот так что не соврал вот возможно будущая буржуечка, если приложить немножечко рук и фантазии что здесь у нас а, ну там наверное куда разводят более мелких зверей там вон какой-то ревчачок наверное воду подают не до рыб заказник рядом Но я его возможно позже покажу если доберусь туда ну, в целом вы как бы можете убедиться что руководство предприятия даже в таких аспектах поддерживает своих сотрудников сами они кстати не пользуются и мало кто сюда ну точнее сказать никогда сюда не заходит потому что ну, они считают что это для рабочих и как бы им совесть не позволяет приходить и нарушать э, эту идиллию, тем более они не знают расписания, э, кто когда там приходит сюда отдохнуть ну, сами понимаете, бывают и натянутые иногда отношения между рабочими и начальством, ну это же такое, понимаете, рабочий процесс ну, в принципе, давайте еще разок общий план домика вместе с псарнями все выглядит в комплексе ну, Сарня это отдельное вообще произведение искусства думаю там не знаю какие породы там собака сутулая двор-терьер и т.д. и т.п. лучшие из лучших ну пожалуй на сегодня все спасибо за внимание до новых встреч